Всем привет! С вами Нана Аква. В этом видео хотел бы поговорить о таком почвопокровном растении, как Монте-Карло. Завел я ее достаточно давно, но до сих пор не перестает меня радовать. Монте-Карло по своим внешним признакам очень похожа на почвопокровку химианту Скубу, которую я также пытался выращивать в одном из своих аквариумов. Но если честно, она мне понравилась гораздо меньше. Так как в сравнении с Монте-Карло куба имеет более слабую корневую систему, которую очень тяжело зафиксироваться в грунте, и каждое утро вся Куба плавала на поверхности. В итоге это дело мне надоело, и я приобрел Монте-Карло. Помимо более развитой корневой системы, Монте-Карло также имеет более крупные листья, которые могут достигать до 3 мм в диаметре. А еще, на мой взгляд, Монте-Карло менее прихотлива к содержанию в воде питательных элементов, свету и количеству углекислого газа. Что касается параметров воды, Монте-Карло не слишком прихотлива и подойдет для большого количества аквариумов. Параметры воды лучше держать в следующих диапазонах: температура 23-26 градусов, общая жесткость от 6 до 15, кислотность от 5,5 до 7,5. 5. Хоть я и сказал, что Монте-Карло менее прихотлива, чем Куба, но помимо параметра воды, для нее нужно будет создать и хорошие условия в питании и свете. У меня Монте-Карло растет при интенсивности освещения в 50 люмен на литр. Думаю, не стоит держать ее при более низком уровне освещения, так как при недостатке света листья Монте-Карло начинают мельчать, а растения начинают вытягиваться в длину. Также в аквариум подаются удобрения, а для получения максимально красивого ковра подается co 2 Грунт для Монте-Карло необходим мелкофракционный. Я использую пропант, у которого максимальная фракция составляет около полутора сантиметров, но подойдет и любой другой грунт. Главное, чтобы фракция не была слишком большой, до трех миллиметров. При посадке Монте-Карло в аквариум ее нужно разделить на мелкие части и рассадить на расстоянии 5 сантиметров друг от друга по всей площади, которую вы хотите зарастить ковром. Так Монте-Карло намного быстрее разрастется. Также не стоит ждать от нее молниеносного роста, так как при посадке достаточно долго адаптируется и имеет не слишком интенсивный рост, как собственно и все почвопокровки. Также Монте-Карло возможно выращивать и в надводной форме, но лично у меня, к сожалению, этот эксперимент не увенчался успехом. Время от времени Монте-Карло необходимо стричь, так как она нарастает друг на друга достаточно высоким слоем, вследствие чего от недостатка света и питательных веществ нижние слои могут начать загнивать. Делается это достаточно просто, срезается верхний слой ковра, но если не хотите на некоторое время портить внешний вид Монте-Карло, можно время от времени выщипывать лишние кусочки щипчиками. Подводя итоги, если сравнивать Монте-Карло с другими почвопокровками, то она менее прихотлива, чем большинство других видов, но при этом ничуть не уступает в красоте, а может даже превосходит. А на этом все. спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!